Так, ребят, всем доброе утро, ну хотя уже добрый день. Сегодня я для вас подготовил очень классную информацию, всем привет, здорово, что вы сегодня здесь. Поэтому давайте за мое старание поставим лайк, потому что я действительно для вас подготовил, так сказать, то, что вы уже сегодня пойдете, внедрите и получите совершенно иной результат ставьте лайки делитесь к себе на стену хотя ладно пока можете не делиться сейчас мы когда начнем вы поймете почему нужно поделиться к себе на, на стену данной информацией, потому что вы ее захотите пересмотреть еще еще раз потому что вы ее захотите внедрить в свой бизнес потому что а, я, я задам иначе немножко вопрос Прежде чем я хочу что-то вас попросить, не попросить, а просто такой небольшой анонс сделать. Ребят, хотели бы. Представьте, как бы вы себя чувствовали? Если бы вы удвоили а, мгновенно свой результат в сетевом маркетинге, напишите, как бы вы себя чувствовали. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы в месяц в два раза больше бы продавали своего продукта, либо своих услуг в своей сетевой компании. Напишите, пожалуйста, вот, а, что бы это значило для вас и как бы вы себя чувствовали. И а, как бы вы себя чувствовали, если бы к вам в бизнес приходило бы в два раза больше партнеров. Да? То есть в бизнес партнеров ответственных партнеров ваш бизнес а как бы вы себя чувствовали как бы чувствовал ваш бизнес и чтобы вы могли себе позволить да то есть как думать что делать как действовать и так далее если бы вы удвоили вдвое мгновенно все свои результаты которые у вас есть в вашем бизнесе практически мгновенно Поэтому, ребят, вот именно поэтому вам нужно сейчас поставить лайк, сделать репост данного видео, потому что я вам сегодня расскажу, как это сделать, и если вы это все внедрите, а вам необходимо будет это внедрить, если вы захотите этот результат, тут нету ничего сложного, и поэтому вам нужно будет еще, возможно, пересмотреть для того, чтобы, знаете, как это бывает читаешь книгу одну и ту же по несколько раз, да, то есть в разные промежутки времени, своего возраста и видишь совершенно разные вещи потому что уровень осознанности уже другой, подготовка совершенно другая и понимание всего этого совершенно другое, приходит новое осознание поэтому, ребят, я сегодня вот сейчас я вам продал что? сегодня я вам продал эмоции да, вот сейчас я вам продал эмоции, ваше состояние как бы вы себя чувствовали, что бы это было. Сегодня мы, сорян, сегодня именно мы об этом поговорим. Вот, поэтому ставьте лайк делитесь своими на стену, чтобы это сделать. Представлюсь те, кто меня не знает, редко там видят. Вот, например, Ольга Брюханов написал, очень приятно тебя здесь видеть. Uh, да, действительно, сейчас вообще очень долгое время был таким uh, случайным героем, как uh, идентификация в интернет-маркетинге. То есть я был где-то внутри, создавал некие процессы, а передо мной выступали некие лидеры, которых я хотел выдвинуть на рынок. Uh, и сейчас я каждую среду буду вас здесь радовать. Вот. И... Я вообще сетевик практик, кто, кто меня не знает, уже более 9 лет в сетевом маркетинге, сейчас являюсь лидером своей сетевой компании с объемом бизнеса более чем 30 тысяч долларов в месяц, также являюсь основателем данного сообщества Business Chance Pro, автором книги «Формула привлекательного маркетинга», и в нашем сообществе уже прошло обучение более 2000 предпринимателей сетевого маркетинга с различных сетевых компаний, где мы учим привлекательному маркетингу именно как создавать входящий поток трафика, входящие заявки, настоящие входящие не фейковые холодные а те кто хочет к вам уже присоединиться в бизнес и поэтому если вы хотите изучить привлекательный маркетинг привет рима если вы хотите изучить технологию привлечения людей на вас как на лидеров еще на этом зарабатывать никогда не слышать отказов прямо под видео есть бесплатный 10-дневный лагерь по интернет рекрутингу если вы еще его не проходили обязательно его пройдите если вы хотите освоить в принципе интернет бизнес как сетевой маркетинг перевести в интернет это крайне вам необходимо либо над видео если вы смотрите каким-либо чудесным образом мой эфир если в самом прямом эфире еще под видео тоже есть ссылка поэтому обязательно на него зарегистрируйтесь и пройдите его от начала до конца но хочу подметить предупреждаю сразу потому что многие не понимают если вы не, не пройдете один урок вы не получите второй. то есть если даже не кликните по ссылке вы перест... вам перестанет приходить какие-то обучения ну то есть мы я Пошел от обратного, чтобы не захламлять знаниями, если кому-то это не нужно. Окей, okay, ребят, а, кто заметил, а, кто заметил, вот как я начал трогать ваши струнки эмоций? Да, то есть, вот как только мы с вами начали общаться, да, то есть, и я сразу же начал задавать вопрос, ребят. А Вот скажите, пожалуйста, как бы вы себя чувствовали, да? То есть, если бы вот это вот так вот случилось. Как бы вы себя чувствовали, вот если бы это вот так вот случилось. Если бы вы мгновенно удвоили свою прибыль. Так вот, ребят, на самом деле я хочу, чтобы вы осознали очень важную вещь. Да, то есть, что... В, в, в онлайне, да, то есть в интернете, а, продают Продают эмоциями, а потом логически люди обоснают, почему они приняли то-либо иное решение. То есть в положительную, конечно, сторону. Например, мы там хотим купить iPhone, мы хотим себе купить классную одежду. Лилия, привет! Мы хотим себе купить какой-то курс по интернет-продвижению, много-много другого. Но пока нас эмоционально не затронет. Мы этого не сделаем, а когда мы все-таки потратим какую-то кучу денег, потому что у нас выявили желание это сделать, мы потом логически начинаем находить причин. Да, я все-таки сделал правильное решение, потому что я научусь вот таким-то, таким-то вещам и так далее, и так далее, и поэтому, ну. Сначала мы покупаем эмоциями, а потом логически это обосновываем. Кто это замечал? Напишите я. То есть вы пошли, кроссовки дорогие купили. Либо платье какое-то, вот знаете, эмоциональная покупка. Потом, ну да, понадобится. Понадобится не сейчас, но потом. Татьяна, привет. Вы начинаете придумывать какие-то причины, которые оправдывают ваши действия. И это нормально. Но прежде, прежде я хочу с вами поговорить о топ трех классических ошибках в продажах и рекрутинге, которые... Совершают, наверное, абсолютно каждый. Даже совершал топ-лидер, топ-чек любой сетевой компании, пока он не осознал. И вот как только вы их осознаете, да, то есть вы поймете, что эм, вы быстро вот здесь сейчас вы почувствуете иные результаты в своем бизнесе. Рекрутинг, продажи, влияние, реакция на ваши посты, все поменяется кардинальным образом. Поэтому, ребят, ошибка номер один, это разговоры о вашем продукте либо возможности. Когда вы находитесь перед вашими кандидатами, мы привержены говорить о наших продуктах и о наших возможностях, так или иначе, потому что мы, наверное, заинтересованы в этом и нам хочется об этом говорить. Согласны, ребят? у кого вот так, такое вот желание есть, когда вот вы, наверное, только особенно начинали свой путь в сетевом маркетинге, вам только и хотелось говорить о том, какой замечательный маркетинг-план, какое будущее, там, как можно стать финансово-независимым, какой продукт классный, какие, а какие составы, и, ой, какой он вкусный и так далее. Но, ребят, к сожалению, к сожалению, не всегда э, это хотят слышать ваши клиенты, либо кандидаты. То, о чем вы говорите. Им это может быть просто неинтересно. Если вам, не, если вам это интересно, это не значит, что им это будет интересно. Понимаете, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, пятерочку. И э, э, если вы только вынесете осознание именно с данной одной ошибки, то, что я сейчас говорю, это будет что-то невероятное. То есть если вы даже поймете только вот эту одну вещь, моя миссия будет исполнена с этого прямого эфира. Поймите, ребят, самое важное, каждый, каждый ищет то, что может быть выгодно им. Не вам, не вашим продуктам, а то, что выгодно им. Человек в доли такой вероятности, он эгоистичен, да, то есть человеку важно, что я от этого извлеку. И у нас, знаете, вот на голове как будто вот на нашей голове у каждого человека есть определенная антенна, да, то есть вот можете представить каких-нибудь инопланетян либо роботов, <coughs> которая постоянно сканирует вокруг себя поле информационное в поисках ценности ценности для них и чтобы они сделали а, решение каждый человек мысленно задает себе вопрос после как только видит информацию любую информацию что это для меня значит а, какую выгоду я от этого получу да то есть вот один важный вопрос что это для меня ну и что да то есть вот часто вот человек пишет что-то либо какие-то посты и что а что-то для меня значит какую выгоду я из этого извлеку и именно поэтому мы хотим быть более эффективными со своими клиентами своими кандидатами и поэтому Ваши кандидаты не хотят зачастую то, что вы хотите им предложить, потому что они не видят в этом ценности. Знаете, они просто, знаете, они на внутреннем, они даже если этого не хотят в сегодняшний мир огромной конкуренции, они просто пропускают ваш посыл, если в вашем послании нет никакой выгоды для них. Абсолютно. То есть, просто это на иммунитете, на, на коде ДНК, из-за эволюции человека, что сегодня баннерная слепота, очень большая конкуренция, очень много предложений на рынке. Он не видит вашего предложения. Он просто пропускает мимо взгляда. Как будто пелена на глазах. Ваш пост, вроде, вот вроде бы перед ним, но не видит его. То есть, да, вот такое бывает. Возможно, вот просто проанализируйте свои вещи, когда вы просто парсите новостную ленту, да, то есть, вот вы крутите новостную ленту, это может быть Инстаграм, это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Вы, вы, вы заметите, что очень много рекламных посланий, но вы просто на них не обращайте внимания, потому что это не резонирует с вами. Это не резонирует с вашими эмоциями, которые вам необходимо решить прямо здесь, сейчас. Ваши решения, ваши проблемы, ваше негодование. Согласны со мной, ребят? Замечали это за, ну, за собой. Вот. И даже если... Uh, у вас есть просто офигительный продукт, офигительная ценность. Вам нужно перед ними создать, uh, создать ответ на их вопросы, на их решения, чтобы они соприкоснулись с вами. Понимаете, о чем я? Вот, поэтому, uh, если вы пишете... О вашем бизнесе, либо о вашем продукте, всегда пишите с точки зрения, что ваш продукт и ваш бизнес может сделать для людей. Да, для них вот для вашего идеального кандидата, для вашего идеального клиента. Что он может сделать для них. Не нужно каких-то технических, технических там вот этих описаний, как, где тот корень же решения, под какой. Извините, луной собирался, какой он удивительный, Не интересно людям, какой он удивительный, интересно, что он сделает для них, какое решение. И потратьте 80-90% вашего времени именно а, а, о предложении выгод. 80-90% вашего времени и ваших действий должно быть направлено на выгоды для того, кого вы хотите привлечь. Для, для того, кого вы хотите привлечь. Не для всех вы не, вы, не, вы не хотите всех привлечь. Вы не сможете просто их привлечь. И только, возможно, 5-10% вы можете поделиться какими-то деталями, фактами, какой-то специфической информацией, а, которые все вот просто привыкли делиться и все, которые хотят просто делиться. Пробуйте залезть в мысли людей, да, и говорите именно об этом. Задавайте себе вопрос. А почему? Вот просто задавайте себе вопрос пер, э, перед тем, как что-то создавать, перед тем, что-то писать о своих продуктах, о своих возможностях. Задавайте вопрос. Почему та-либо иная личность, да, то есть вот ваш идеальный клиент должен купить ваш продукт? Почему? Вот почему он должен купить ваш продукт? И сразу же картинка вырисуется. Вы сразу же начнете записывать а почему да то есть выгоды да то есть а потому что вот он такой вот потому что он решает какие-то его проблемы да почему то либо иная личность должна присоединиться в ваш бизнес ответьте на эти вопросы перед тем как что-то предлагать это это не только а, по написанию постов это не только по эфирам, это можно везде применять это в разговоре в рекрутинге в консультациях в эфирах в вебинарах в постах где угодно вот именно с этой точки зрения вы должны говорить о выгодах. Всегда о выгодах. И э, также задавайте себе вопрос. Получат ли они действительный результат? И можете ли вы им помочь? Потому что, например, а, а нуждаются ли они действительно в снижении веса? Вот если вы занимаетесь там, продуктами для похудения, а нужно ли им действительно коктейль какой-нибудь? Либо какие-то витамины, бады по снижению веса? Ребят, понимаете, о чем я говорю? А в принципе полезно что, то, что я рассказываю, либо не полезно, нужно, не нужно, как считаете? А то э, Я хочу <coughs> тоже заострить очень внимание, потому что кто-то из вас, возможно, что-то подобное уже слышал. Кто-то, возможно, это понимает. Но если вы новичок и это впервые слышите, для вас это очень важно. Для вас это очень важно. Прямо здесь, сейчас вы не сломаете кучу дров, и это начнете внедрять в свой бизнес. Для старичков, для тех, кто это уже, возможно, слышал и не раз, это признак того, что вам нужно это э, от, отточить. Потому что многие из вас это знают, но не делают. Я это знаю. Я это знаю. Ну, опять в жопе сидим. Мира, да, то есть, результат не особо радует. За, за такой промежуток времени можно было бы раз 10 сделать результат. Правда, ребят? Поэтому очень э, об этом подумайте, да? если вы сможете представить, представить, чем смотивируется ваш идеальный клиент, либо кандидат, вы проделаете полпути к достижению результата. Если вы сможете представить мотивацию, да, то есть вот, э, что будет мотивировать вашего кандидата, либо клиента, вы проделаете Пол пути и это не важно опять же повторюсь это может быть в онлайне либо офлайне вы должны быть в поиске проблем да то есть человека и в предложении решений и вот именно исходя из своего продукта вы должны понимать какие проблемы ваш продукт решает и какое вы решение можете предложить через свой продукт вашему клиенту и вашему либо там потенциальному партнеру и именно об этом вы должны писать не о том, какой продукт замечательный, где он производился, на каких заводах, сколько он замечательно там стоит. Вы должны передавать эмоции. Чуть дальше мы, конечно, об этом поговорим. Очень понимаю, да нужно, нужно. Ну, смотрите, нужно. Поделились эфиром? Я, я говорю, я вас предупреждал, что вам нужно будет присмотреть данный эфир, если вы захотите его потом пересмотреть, потому что очень много вопросов, я тут даже скрипты, сейчас буду говорить некоторые по составлению того, в тех либо иных нюансах. Поэтому, ребят, сфокусируйтесь на выгодах и результатах, да, то есть, вместо того, чтобы думать о себе и о продукте, какой он замечательный, да, то есть, и как я хочу его много продать, как я хочу много зарекрутировать, вместо этого <coughs> сконцентрируйтесь на выгодах и решениях проблем вашего э, кандидата либо клиента подумайте о конечном результате человека который из будет использовать ваш продукт и вот его показывайте конечный результат какой результат человек может получить в идеальном случае если он начнет э, соблюдать там программу питание там ваши продукты пить э, ваш бизнес там Бриллиантовый директор с тремя миллионов долларов на банковском счету и так далее. Какой стиль жизни он получит, какое ощущение, какие безграничные возможности. Вот именно об этом нужно говорить, о конечном результате. Вот И то же самое в вашем бизнесе, как о вашем продукте, так и о вашем бизнесе. Говорите людям, как ваш бизнес может помочь им сохранить деньги, зарабатывать деньги, когда они спят, прекратить наконец-то рано вставать на свою нелюбимую работу. Да, то есть я предлагаю решение да то есть их негодование а, проводить больше времени со своими детьми внешне говорю там маркетинг план какой замечательный у нас две ноги а я я и вход за тысячу долларов там получите их с каждого по 100 долларов да и фиг нафиг мне эти 100 долларов а, меня они не трогают а вот когда вы начнете говорить с точки зрения это поможет вашим детям либо вам уволиться и так далее совершенно по-другому информация воспринимается вот поэтому а, говорите о том что человек может получить в вашей команде до да, какой конечный результат не какой бизнес замечательный а какой конечный результат человек сможет получить если присоединиться к вам в команду совершенно по-другому а, будет восприниматься <coughs> то что вы предлагаете и то, как вы рекрутируете то как вы что-то продаете дальше ребят Понятно вам ошибка номер один? Напишите мне, пожалуйста, в чате, как вы э, поняли ошибку номер один. Просто напишите, какая ошибка номер один. Переходим к ошибке номер два. Э -э звучать подобно рекламе. Просто звучать подобно рекламе. Что я имею в виду под этим? Да? То есть вот многие подумали, блин, а мы же в ошибке номер один вроде бы об этом говорили? Нет, это две разные вещи. Да, то есть, например, когда я читаю часто посты, новостную ленту Горта, я вижу такие, знаете, мой продукт поможет снизить вес, да, там, скинуть вес, там, сбросить вес. Вы можете выглядеть моложе, либо вы можете получить больше энергии. Ну, конечно, это звучит как-то привлекательно, но... Вот именно опять же эти результаты сегодня они пропускаются, да, то есть эти вот виды постов, виды э, текста в принципе игнорируются на э, чувствительном уровне, они не вызывают эмоций, они не вызывают чувств, вот, и они не вызывают эмоций, да, то есть никакой мотивации. И большинство, опять же, повторюсь, наших решений формированы на эмоциональном уровне, а затем а, объясняются логически. Поэтому, если вы хотите привлечь больше внимания в интернете от людей, либо в скайпе, по телефону вы разговариваете, разговаривайте а, с ними, фокусируясь на описывании каких-то эмоций, либо ощущениях которые люди могут получить используя ваш продукт либо присоединять к вам в бизнес ребят понимаете о чем я говорю <coughs> нужно показать что получит человек о, это это ирина ты решение написала ошибка как называется разговор о продукте и возможности да то есть прям именно фо фокус на продукте и возможности только одна Ирина не сидит на заборе. Все остальные в прокрастинации где-то. в 1 января мне ответят. Так вот, ребят, приведу пример. Например, мой продукт помогает сбросить вес. Да? Это вот как делают большинство. Либо а, представь, как ты будешь а, чувствовать себя летом просто, просто невероятно, находясь на пляже в своем любимом офигительном ярком бикини. Понимаете, что? А вот многие люди не могут себе позволить бикини. Ну, вы сами понимаете, почему, да? То есть там вес, целлюлит, там еще что-либо. А вы сразу же, как я в самом начале, я вам не говорил, короче, вы узнаете ошибку номер раз. Вы узнаете ошибку номер два, вы узнаете ошибку номер три. Нет, я вам сразу же говорил. Ребят, как бы, вы, как бы вы себя чувствовали, если бы ваш бизнес мгновенно вырос два раза? Как бы вы себя чувствовали, если бы вы начали рекрутировать два раза больше людей, продавать два раза больше? Да, то есть я вас перенес в то состояние, как бы вы чувствовали, если бы у вас это было, и у вас сразу же появилось желание узнать, что, как вы можете это сделать, да. И то же самое здесь. Мой продукт может помочь тебе сбросить вес. Ты считаешь меня жирной коровой? Фу, я с тобой не дружу. Ну типа, какая ты мне подруга, как ты могла так подумать обо мне? Да, типа такого. А если бы вы сказали, слушай, как бы ты себя чувствовал, либо представь, как бы ты себя чувствовала летом, находясь на пляже, в своем любимом бикини, либо в том бикини, который ты видела вот буквально в магазине, ты мне о нем рассказывала, и просто люди, девушки, которые лежат вокруг, хотят тебе молча завидовали, потому что парни, практически все парни обращали бы на тебя внимание. Звучит совершенно иначе, правда, ребят? когда мой продукт поможет тебе сбросить вес и вот этот посыл да то есть да да тут нужно составить предложение да тут больше нужно ä, <coughs> поговорить либо описать но реакции отношения к этому будет совершенно другое ребят вы чувствуете разницу а, либо знаете вы можете поговорить по поводу вот у вас, например, омолаживающая косметика против морщин, там, либо какие-то эмульсии, эссенции, неважно. Есть много разных компаний, которые предлагают э, уход за лицом, за кожей, да? И вы вот, например, разговариваете, вы знаете, что, например, ваша подруга, либо ваш друг вернулся недавно со встречи выпускников. Знаете, ну, надеюсь, вы все знаете, что такое э, встреча со школы, да, то есть вот встречаются ежегодно, либо там несколько раз лет. И сказать, например, это может быть для, по похудению даже, либо по уходу за кожей. Например, представь, как бы ты себя чувствовала, когда ты в окружении своих сверстников выглядела бы на 10 лет моложе, чем то-либо там находится вот на встрече выпускников. Как бы ты себя чувствовала? Да, то есть, потому что... Каждый, например, человек, женщина, мужчина, когда в особенности встречается вот через несколько лет, возможно, через 10 лет, через 5 лет, они хотят выделиться. Да? То есть, что их жизнь изменилась, они ну, не хотят выглядеть серыми мышками, типа вот ничего в жизни не изменилось со времен окончания школы, наоборот, жизнь побила. И каждому хочется выглядеть достойно, но если люди не знают как, им предстоит только смириться. И вот вы можете возбудить эти эмоции, потому что это на самом деле на глубинном уровне хочет практически каждый, кто оказывается в данном положении. Да, то есть представьте, как бы, представь, как бы ты себя чувствовала, если бы ты выглядела на 10 лет мороже, моложе, чем кто-либо еще в твоем окружении со встречи. Как бы ты себя чувствовала? И вот именно это может сделать мой продукт для тебя. Да, то есть совершенно по-другому. Ребят, вы здесь? Что-нибудь да, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Нас, насколько вы меня понимаете? Я вижу, вот знаете, захожу. Тот, кто смотрит, тот, кто не смотрит, тот, кто был и кто ушел. Я понимаю, что... Теперь я понимаю, у кого есть проблемы и, в принципе, осознаю, что эти люди долго в бизнесе не продержатся, если они меня слушают и, в принципе... А, неинтересно, я ушел. Я думаю, тут правда воронки какие-нибудь будут рассказывать. Вот, поэтому именно так я продаю продукт. Именно так я продаю свой бизнес. Да, то есть вот, например, пример из бизнеса. Именно мой бизнес может помочь тебе заработать больше денег. Согласитесь, что это скучно. Мой бизнес может помочь тебе заработать больше денег. Но, что если вы нарисуете совершенно другую картинку, для того, чтобы человек соприкоснулся со своими глубинными мыслями. Мой бизнес может помочь тебе спать лучше ночью и чувствовать себя в безопасности, потому что ты заработал достаточно денег для пенсии. Совершенно иначе звучит предложение. Мой бизнес может помочь тебе заработать больше денег. Да, либо, возможно, вы разговариваете с мамами, да, то есть, которых действительно волнуют дети, нахождение с детьми. Мой бизнес может помочь тебе, возможность оставаться дома с своими детьми, зарабатывать деньги и больше никогда не чувствовать некую вину, потому что ты пропускаешь их детство. Совершенно по-другому звучит, если я приду к маме. Какой-нибудь, у кого есть дети, их скажу, слушай, мой бизнес поможет тебе заработать деньги. Да я вам бухгалтером работаю, мне достаточно 20-30 тысяч. Но вы не соприкоснулись с ее главной мыслью, почему она должна вас послушать. А потому что ваш бизнес поможет оставаться дома с детьми. Потому что для мам ценность одна из детей, неважно на первом, втором, третьем месте, но одна из важных ценностей это дети зарабатывать дома. И больше никогда не чувствовать вину, потому что многие мамы испытывают вину, что они пропускают детство своих детей, да, то есть рост их детей. Поэтому... Чем больше вы будете специфичны и релевантны в своих предложениях, в своем послании, тем мощнее вы будете, чем, тем, тем сильнее ваше послание будет. Понимаете, ребят? Всегда разговаривайте с кем-либо, рисуя картинку. Рисуя возможность, идеальный результат, который может человек получить в конечном итоге, развивая с вами, либо потребляя продукт. Понимаете, ребят, вы таким образом создаете э, чувство, опыт проживания. То есть человек э, сразу же проживает эти эмоции и переносит себя в то состояние, и он понимает, что я здесь хочу быть, а здесь я не хочу быть. И поэтому вы начинаете влиять на людей э, через свой продукт и свое предложение. Третья ошибка, ребят, это использование одного и того же э, послания каждому. Ну, знаете... Люди пользуются скриптами и не понимают, в принципе, чисто логически, что как минимум нужно под каждого свой скрипт подстраивать. И это на самом деле очень классическая ошибка, и это проблема, которую использует практически каждый, абсолютно каждый, и потом удивляться, почему он неэффективен а, с той либо иной аудиторией, потому что он шлет, например, либо сообщение, либо общается с, одной и той же, с разными аудиториями на одном и том же языке. И неважно, это возможно по телефону, по скайпу, в фейсбуке, вконтакте, одноклассники, это в личных сообщениях, либо это голосовое. И, ну, например, у вас спрашивают, да, то есть у вас спрашивают вопрос, а чем ты занимаешься? либо там, ну да, чем ты занимаешься? И вы такие отвечаете, мой бизнес помогает людям зарабатывать деньги и получать больше свободного времени. Согласитесь, что, ну, в принципе, неплохо, да? то есть мой бизнес помогает людям, то есть, ну, все понятно, то есть мы сразу же <coughs> о какой-то выгоде сказали, о результате, который может бизнес дать. А, но если мы предположим, что вы общаетесь с каким-нибудь корпоративным менеджером, да, то есть, ну, менеджер просто вот а, какой как, с какой-то индивидуальной кастой, которую вы можете понять, а, в чем они застряли, да? то есть, в чем они застряли. И если, например, сказать не мой бизнес помогает людям там, зарабатывать больше денег и а, получать больше свободного времени, а сказать, что мой бизнес а, помогает избавиться от стресса корпоративным менеджерам, а выйти наконец-то с крысиных бегов и заработать а, миллионы рублей, работая из дома. Как с дополнительным источником дохода. да То есть вы сразу же релевантно отнеслись именно к нему. Мой бизнес помогает избавиться от стресса корпоративным менеджерам, то есть, а вы с ним как раз общаетесь. Наконец-то уйти из кресиных бегов и заработать миллионы рублей. Мы не говорим о миллионы долларов а миллионы рублей работая дополнительно из дома да то есть не потому что вы понимаете что не каждый менеджер может уволиться с работы потому что у них в принципе достаточно денег вот, например в корпоративном мире ну на больш... на больших например каких-то в предприятиях люди нормально зарабатывают, вот менеджеры, они там 120, 150, некоторые 200 тысяч рублей зарабатывают на обычных таких должностях, которые они, там, ну как бы они как-то, они даже не в управленческом режиме находятся, то есть они не управляют людьми, но они выполняют какую-то свою работу, и потому что она ответственная, и это крупная организация, они могут зарабатывать вполне достаточно денег, там 150-200 тысяч рублей в месяц. И для них миллион рублей это не страшно звучит, потому что многие из вас могут подумать. Э, пф, эх, кто сориентируется? Ну понятно, если вы будете с мамами в декрете общаться, и вы скажете, заработать миллионы, у -у -у, нет, это, наверное, финансовый премьер, либо сетевой маркетинг, все понятно, золотые горы пошла от вас. Но вы понимаете, например, специфику корпоративного мира, что у них постоянный стресс, да, они зарабатывают деньги, но у них постоянный стресс, и у них крысиные бега, и они хотят от этого избавиться, наконец-то, потому что они то и делают, как день сурка, и поэтому вы это используете мой бизнес помогает избавиться от стресса корпоративным менеджерам уйти наконец-то с крысиных бегов заработать миллионы дополнительного дохода не выходя из дома Дополнительного, не основного а дополнительно вот и согласитесь что второе послание как бы больше привержено данному человеку и оно более релевантно да то есть и например если Вот вас просят, если вот вы занимаетесь коучингом, либо вот к вам обратиться какой-нибудь предприниматель тоже сетевого бизнеса, какой-нибудь лидер, да, то есть, либо владелец какого-то бизнеса. И вот он у вас спросит, че, чем вы занимаетесь? И вы ответите, ну, я помогаю бизнесменам делать больше продаж. Ну, в принципе, да, прямо, понятно, но... Как только вы понимаете это, да, то есть и вы понимаете, что, например, этот человек занимается сетевым маркетингом, ну, грубо говоря, да, то есть вы не просто ответите, что вы помогаете владельцам бизнеса, либо предпринимателям делать больше продаж, но вы понимаете, что перед вами предприниматель сетевого маркетинга. И вы можете сказать, я помогаю. Предпринимателям сетям маркетинга построить команду голодных лидеров, просто невероятных лидеров. Поэтому вы можете просто зарабатывать гангстерские деньги, бандитские деньги, ну, очень много денег и а, проводить свое время на своем личном острове в, в Муай-Тай где-то, да, то есть в Таиланде. Понимаете, да? чем о чем я говорю то есть просто сухо отвечать что я помогаю делать что-то кому-то это это будет работать но очень плохо будет работать а когда вы релевантно вашему предложению вы видите человека, который чем-то занимается вы сразу формируете им кому вы помогаете именно им получить что-то, да, то есть я помогаю предпринимательностью маркетинга построить команду голодных э, э, к результату лидеров, и вы таким образом вы сможете зарабатывать просто бомбические деньги и проводить свое время в своем личном закрытом острове под названием Майтай или Майтай, да, то есть как, как хотите называется. И именно это делает отличие от того, как я это делаю бизнес, как это делает большинство бизнеса. Вам кажется, в принципе, то, что вы вот сегодня услышали, вам кажется это глупым? Либо, возможно, в этом есть смысл? Как вы думаете, ребят? И, <coughs> например, вот когда мы, например, даже работаем с командой. да, То есть, вот у нас есть команда, мы выезжаем на какой-нибудь мероприятие и мы понимаем что нужно команду вывести на это мероприятие и ну, мы понимаем что лидеры растут от мероприятия к мероприятию и посещение ивентов от компании от команды это очень важно и нам нужно как-то вовлечь команду и мы обычно ну как бы вы говорите что слушайте вот будет мероприятие да то есть нужно там быть ты там должен быть ну вот мы как лидеры, мы можем так выражать, ты там должен быть, потому что мы-то понимаем, что мы должны там быть, мы понимаем, что каждый там должен быть. И у нас, возможно, в мысли крутится, да как, если кто-то не понимает, что там не нужно быть, значит он не мой лидер, Но... либо он не мой партнер. Хотя мы мысленно, ментально понимаем, что у этого человека нет результатов, например, потому что у него огромное крабовое окружение и его нужно срочно туда перенести. И поэтому нужно максимально развернуто сказать человеку, что он получит и для чего ему нужно быть на мероприятии. Поэтому вы прямо говорите, слушай, я тебя приглашаю на мероприятие от команды, потому что те навыки, те знания, которые ты получишь, да, то есть ты сможешь рекрутировать даже самых больших скептиков в своем бизнесе и построить такую команду, которая тебе позволит. Заработать столько денег, сколько ты не зарабатывал за всю свою жизнь. Понимаете? Совершенно иначе приглашение звучит. И поэтому можете сейчас записать шаблоны. Есть определенная базовая формула, которую вот я использую. И которую вот я сейчас вам в примерах использовал и в, в принципе именно этим и нужно пользоваться ребят вы готовы записывать есть блокнот ручка бумага напишите восклицательные знаки если такова есть либо вы просто на заборе сидите слушаете и пофиг вам не нужно это Итак, эти формулы на самом деле очень простые до да, для запоминания по крайней мере я помогаю Черта, да, то есть я помогаю кому-то сделать что-то, да, то есть тут э, как минимум э, вы сегментируете рынок, поляризуете свою аудиторию. То есть если э, вы могли просто говорить, что э, мой бизнес помогает зарабатывать больше денег, да, то есть это э, работает, но очень плохо. А если вы говорите, я помогаю, например, предпринимателям всего маркетинга получить что-то. Сделать что-то, да, то есть и я помогаю кому-то сделать такой-то результат, да, то есть я помогаю кому-то, тут ваша аудитория, сделать какой результат, да, то есть и вы должны написать результат. Я, например, помогаю корпоративным менеджерам уволить их боссов, оставаться дома и до сих пор зарабатывать достаточно много денег. Да, то есть, и, например, я помогаю мамам в декрете работать из дома, неполную рабочую занятость, грубо говоря. И таким образом они могут себе позволить оставаться с детьми, зарабатывать достаточное количество денег. Да? Следующая формула, она усиливает. Она усиливает предыдущую. То есть, если вы сможете первой пользоваться, это уже хорошо. Если вы сможете использовать вторую, это еще намного лучше будет работать для вас. Например, она состоит из, из тех же элементов, которые предыдущие, просто добавляется еще одна часть. Я помогаю кому-то сделать такой-то результат, поэтому они смогут что? Да? То есть, поэтому, они, знаете, это что они себе могут позволить, благодаря тому, что получит тот результат. Я помогаю кому-то. Получить что-то либо сделать что-то, поэтому они смогут сделать что-то благодаря этому результату, да, то есть усиление желаний именно дополнительными плюшками. Например, я помогаю предпринимателям сетевого маркетинга создавать автоматизацию бизнеса, рекрутинга, продаж, поэтому они могут привлекать по 10-20 высококвалифицированных партнеров в бизнес, что позволит им делать неограниченный источник дохода, расти по рангам, получать автопрограммы, промоушены, получать постоянно признание и получать все, что они только хотели, например, придя в этот бизнес. Ну, это быстро накидал, да. То есть я, я помогаю мамам в декрете создать дополнительный источник дохода а, в размере например чем больше конкретики тем лучше да? то есть я помогаю мамам в декрете за три месяца создать а, доход в 20 30 тысяч рублей поэтому они смогут а, больше никогда не чувствовать вину по поводу того что они пропускают а, детство своих детей и проводить больше времени с ними и наслаждаться своей жизнью грубо говоря да то есть быстро над этим нужно поработать но формула простая. я помогаю кому-то получить что-то либо сделать что-то поэтому они смогут да понятно это ребят понятно примеры напишите чтобы я понял что вы в принципе осознали все очень просто согласны ребят и здесь очень важная вещь для освоения то есть вот то, что я вам сегодня рассказал, не будет работать без двух <coughs> ключевых моментов в маркетинге, в продвижении. Если вы действительно очень сильно хотите создать просто невероятное послание сетевого маркетинга, да, то есть вот для того, чтобы охватить внимание большого количества людей, в особенности в онлайне, вы должны вот усвоить вот эти две ключевые вещи. Две ключевые вещи без них вы никто без них вы не сможете бизнес в априори строить и ну это возможно опять же для вас не в новинку но а, проработайте это снова потому что именно это сыграет а, отличие от того если вы зарабатываете маленькое количество денег от того что вы заработаете очень много денег и ключ номер один это понимание э, знать кто ваш идеальный кандидат? Знать, кто ваш идеальный кандидат? Знать, кто ваша целевая аудитория? Да. И большинство, многие в сетевом маркетинге, в прямых продажах делают это неверно. Они не понимают. В теории, возможно, каждый может понимать, что ваш продукт и выгоды от вашего бизнеса, вашего продукта нужны каждому. Да, теоретически это правда, но к сожалению. Если вы пытаетесь дотянуться до каждого, вы никого не привлечете, вы никому не продадите. И в этом все отличие. Вы должны знать, кто ваш идеальный клиент, кто ваш идеальный кандидат в бизнес. И это очень важно, ребят. Не всем нужна косметика, хоть мы понимаем, что каждый должен краситься, каждый должен чистить зубы, но не всем это нужно. Мы должны понимать, где люди находятся, и понимать, кто и где она находится, то та аудитория, кому это нужно. Когда вы будете знать их, и следующим вторым фактором, это понимание вашего рынка, понимание вашей аудитории. Вам здесь необходимо проделать какую-то детективную работу, да, то есть подобное ЦРУ, либо КГБ, ФСБ, и как детективы, да, то есть они впиваются в головы криминальных этих убийц, да, то есть маньяков. И они для того, чтобы понять убийцу, нужно начать думать, как убийца. Ну, грубо говоря, смотрели там какой нибудь Шерлока Холмса, либо еще, еще кого-то, то есть какой-нибудь такой интересный а, фильм, что для того, чтобы поймать маньяка, нужно начать думать, как маньяк. И поэтому вам нужно влезть в мысли ваших кандидатов, вашего рынка, ваших вашу целевую аудиторию. Вам просто необходимо знать в точности, какие больш... с какими большими проблемами встречается ваша аудитория, в чем их боль, почему они плохо спят по ночам, что их больше всего волнует, о чем они переживают, они даже кушать дома не могут готовить, потому что они постоянно об этом переживают. Что вы должны понимать, что они хотят больше всего в жизни. Что они хотят больше всего в жизни? Какие выгоды, какие результаты, какой опыт они а, хотят, например, прожить а, в своей жизни? И очень важно, чтобы вы понимали, а, чтобы, а, вы хотели, что, какие чувства они хотят прожить. Вот когда вы сможете переносить их, а, как я говорил, картинку мира, вы будете рисовать их будущее. И вы должны рисовать так, чтобы они пережили вот эти чувства. И когда вы будете знать, какие они чувства, какой они опыт хотят пережить, посмотрите, кстати, очень много, там, не знаю, «Вокс Street, посмотрите, какие-нибудь такие вот бойлерные, есть еще фильмы, как люди начинают переносить, зная свою аудиторию, переносить их в будущее, да? то есть и таким образом они могут понять свою аудиторию и продать им благодаря именно данным эмоциям. Вот, и это именно сделает мгновенный результат в ваших продажах, мгновенный результат в вашем бизнесе. Если вы хотите больше изучить по привлекательному маркетингу, по знанию своей целевой аудитории, как продвигаться в интернете, в онлайне. Если вы до сих пор не сделали, не зарегистрировались в мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, сделайте это прямо сейчас. А, поставьте по 10-бальной шкале, насколько вам было полезно то, что вы сегодня услышали. Ставьте лайк, если вы еще до сих пор этого не сделали. И, ну и как предполагалось, да, то есть, как и я говорил, если вы не сделали репост, не поделились на своей стене, пора бы это сделать, потому что... Я думаю, вы, скорее всего, захотите это пересмотреть для того, чтобы это усвоить По крайней мере, возможно, помочь своим партнерам, своим спонсорам, которые против до сих пор нормальных методов развития Поэтому делитесь обязательно на стене, чтобы это пересмотреть и использовать в своем бизнесе Фильмы «Бойлерная» есть такой фильм и «Волкс Уоллстрит» с Леонардо Ди Каприо все, ребят, все. Всем спасибо за обратную связь. Всем пока-пока, до скорой встречи. Надеюсь, что мой сегодня час, уделенный вам объяснению данным моментом, да, то есть данным примером, данным подходом, максимально пригодится вашему бизнесе. И я вам обещаю, да, то есть что, если вы это внедрите, вы сразу же почувствуете разницу в том, как вы делали свой бизнес, как вы продавали. Вот, все, ребят, всем пока-пока, всем до скорой встречи. С вами был Виктор Багдалет.